Давай, скучи, братан, давай. Где это? Машка, Машка, Машка. Молот Тора, друзья. Так. Давай, короче, это, что? Надо, а? надо, надо хуярить. Друзья, короче, это Молот Тора. Я буду сейчас, все, наверное, смотрели э, комиксы, там, э, фильм снятый Марвел, да, по комиксу Тор. Вот, и я сейчас, друзья, буду как этот Тор. Бам! Вот, давай, Колян, снимай. Блять, из-за меня торт, правда, никакой на.. <как> О, О, Забивает. Бам, блядь. Друзья, эта черня весит больше, чем я, и отвечаю. Бля. Скоро мы поедем, скрипам! Белгород! Белгород!